Привет, меня зовут Макс Риск, я вернулся к старому формату, то есть теперь уже камера будет двигаться. Давайте сегодня поговорим про э, самореализацию. Такая сложная тема, поэтому рассмышлять про нее, что про нее я знаю и какие эффективные методы. Самореализация это когда человек реализовывается. То есть, если вы финансер, финансист и любите деньги. Там уже зарабатывать на акциях, облигациях, криптовалютах и остальное. В общем, я, кстати, ролик по данной теме криптовалюты, акции, облигации, всякое такое. Можете посмотреть, это вам сильно поможет. И вот вам самореализация поможет вам прокачаться по этой теме, если будете хотеть этого, искать информацию, находить и использовать ее, то есть пошагово. 1 2 3 это стандартно Не бывает на такого что один шаг сделаю все или два шага сделаю все есть три шага кстати этот момент можно использовать разными способами например каждый день три вещи делаю три проекта например три ролика снимаю на ну, этом по количествам или же один ролик второй у нас монтаж превью загрузка достаточно много и публикациям там когда загрузка там теги всякое такое всяко такое в общем там и типе тяжело будет есть другая хобби например сделать превью найти картинку придумать план подготовить все скачать приложение может тоже достаточно много, даже больше чем 5 штучек поэтому найдите попроще, если вам так тяжело возможно вы поймете, что вы тяжело трудитесь там, а там легче и где вы найдете компромисс, например, вот тут лучше, видите, да, там тяжело, там вы немножко больше зарабатываете например, возьмем акции, вы, вы регистрируетесь, это самое легкое, кстати, покупать акцию, но минус тут это долго ждать но тут два шага я так заметил, может третий там продать ее это легче чем делать контент на будущее или превью делать какую-то фото фотограф или вы режиссер переводчик видеороликов переводите роликов просто второй только нужно мечи мучиться блин и тягать три шага но в общем -то, тоже легче потому что вы на автомате это все будет делать вот, поэтому напиши свое хобби, например, вы футболист, там, э, создаем страницу, футболист, там, всякая дополнительная функция, поэтому их больше, чем пяти. Это знаешь, как будто какой-то уровень игры. Вот, у меня, наверное, уже, если посчитать, то, в скором времени, я вам расскажу. сам можете посчитать, потом, в следующем ролике, или когда-нибудь, кто-то хотя бы напишет, через, там, полгода, то я отвечу я уровня если вообще у него будет интересно еще эта тема самореализация она это интерес тема э, ну вообще на как-то так сегодня хватит ведь нам нужны короткие ролики длинные ролики вы не смотрите ну иногда смотрите иногда нет ну вообще всем удачи всем пока у меня сейчас идеи просто просто пропали я думаю этого хватит потом уже будут склеивать на раз выложу Потому что сейчас хочу новую тему записать, а эту тему уже, если она нам понравится. Потому что я тему снимал знакомство, пока она еще не выложилась. Я жду лучшего момента, я ее выложу. Потом поступим вашу реакцию. Тогда стою вторую серию, третью часть, четвертую и так дальше. Всем удачи, всем пока. С вами был Макс Прайм. Слева, справа, слева, вниз справа, несу. Если какие-то подсказочки нажимаете смотрите данные ролики. С вами был Макс Прайм. Пока!